Всем привет! С вами Наноаква. Наверное вы помните аквариум с черными сакурами, дизайн которого оформлен в виде ступени из камней в четыре этажа. Сейчас этот аквариум выглядит вот так вот. Мне пришлось разобрать весь дизайн и в этом видео хотел бы поделиться в чем была причина. Когда создавалось оформление в этом креветочнике я хотел видеть многоуровневую горку из камней. Чтобы этого добиться приходилось высыпать каждый уровень лавой, огораживать его камнями и высыпать следующий уровень. И так до тех пор пока не достиг желаемого внешнего вида. Мне кажется аквариум получился красивый, но проблема в том, что со временем в аквариуме начали образовываться отходы, оседавшие в лаве, и так как горка получилась достаточно высокой, отходы начали препятствовать необходимому току воды и обогащению грунта кислородом. Начала образовываться бескислородная среда, и в результате появились застойные зоны. Обратил внимание на это после того, как совсем недавно начал находить в аквариуме мертвых креветок. а так как других причин подержал у меня не было, слил часть воды и повырошил грунт в местах ожидаемого застоя. И заметил поднявшийся неприятный запах от воды, который был результатом жизнедеятельности анаэробных бактерий. бактерии, которые способны жить без кислородной среде, что окончательно придало мне уверенности, в чем была причина смертности. Хоть мне и не особо нравится внешний вид голового аквариума с грунтом, все же не стоит забывать, что первостепенными тут являются креветки, и их здоровье намного важнее эстетики. Поэтому перед тем, как заводить аквариум, просчитайте все возможные проблемы, которые могут появиться со временем, и по возможности не допустить их возникновения, так как сделать один раз хорошо намного проще, чем потом пять раз переделать. Хоть я и боролся против классического креветочника, в котором насыпан грунт и содержится пара простых растений и лимхов в пользу более красивого дизайна. Как бы это для меня печально не было, по итогу вышло так, что в некоторых аквариумах я к этому и пришел. Но главное, что креветки сейчас счастливы и мор прекратился. А на этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пока.